Друзья, наступил 1 января 2021 года. Конечно, кризисный год был по понятным причинам. И по понятным причинам я желаю всем только здоровья. Вот так вот. Статистика декабря показала, что в 2020-м количество миллионеров уменьшилось буквально на несколько процентов суммарно. В некоторых странах, там, Британии, минус 13% процентов миллионеров. Ну, то есть, средний класс очень сильно пострадал. Мы, планета сейчас очень сильно страдает, поэтому... Многие из нас, нумизматов, которые интер имеют интернет-магазины, они много потеряли. В прошлом году я выложил буквально 5 видео, и все. Вот таким был этот кризисный год. Не отчаивайтесь, я лично не отчаиваюсь. Скоро поеду в Москву, что-то продолжится, я надеюсь, эти съемки. Закончится вакцинация в России, я надеюсь, я тоже вакцинируюсь быстро. И, на, и стану на мирные рельсы развития дальше. Все, друзья, желаю вам только одного. По понятным причинам только здоровья. Все остальное вы сами нагоните. Всем удачи и всем счастливо.